Оставляйте прошлое прошлому, одиночество одиночеству. Не старайтесь для всех быть хорошими, не спешите верить пророчествам. Принимайте без слез поражение, за любовь воздайте сторицей. Ведь не вечной земли притяжение, жизнь летит быстрокрылую птицей. И однажды закон неизбежности мы шагнем за черту невозврата. И оставим земные окрестности, не имея билета обратно. И с собой вселение вечные только то мы возьмем, что запомнили, Только то, с чем душою повенчены, только то, чем мы сердце наполнили.